Доброе время суток дорогие друзья Сегодня будет Кое-каких две фишки Расскажу, но самое интересное Что они совершенно бесплатно Вы будете смотреть, улыбаться И Какое-то время проводить с семьей И ну и без вас Конечно будут проводить, смотреть Но все равно много-много интересного будет Для От молодого возраста И до Взрослых ну, халенья такое, что до 50 и после 50 то же самое. Любое, которое вам нужно, потребности, которые вам нужны от 16 до 18, от 18 до 22, от 22. Ну и сами догадались и поехали дальше по вашим потребностям. Так, ну что ж. Зажимаем пальчики, все слушаем и начинаем внимательно смотреть. Что нам надо? Сейчас. Киноплей. Короче, киноплеер называется. Такое. Ну, у меня портотипная программа и находится она у меня в диске Е. Ну вот здесь вот, так что, может, кто как скачает я постоянно пользуюсь портотипными. Ну, мне больше нравится, почему, не могу сказать, но ну, так что, я люблю, чтобы у меня было чисто все компьютеры, и все хорошо работало. Я даже перед этим проверял, практически все рабочее. Ну, я уже как бы три месяца, ну, по крайней мере, я еще раз сделал чтобы было визуально видать. Вот он сразу киноплеер. Нажимаем. Он сразу на официальный сайт. А так как я скачал сразу на своем на русском родном языке, вы можете скачать его не только на русском, но и на своем родном. Android, Windows и все остальное. Скачиваем, улыбаемся, читаем, смеемся, задаем здесь вопросы, какие есть, какие нету. Не менее, я имею в а вот этому провайдеру, который выпускает кино. <coughs> ну, сразу говорю, скачать. Вот особенности, описание. И главное. Все, что вам надо. <coughs> здесь в принципе вам в принципе ничего не надо все для вас честно говоря настроено нажимаем его устанавливаем и еще раз и смотрим Ну вот тут нам сразу появляются новые фильмы смотрим смотрим смотрим понравился нам например вот этот фильм он недавно буквально вышел нажимаем на него и смотрим рейтинг, если вам понравился этот фильм вы можете нажать зарегистрироваться и сделать свои вложения в этот фильм, ну, показать что я тетка дядька такой, мне понравился фильм такой и сделать какие-то свои объяснения здесь посмотрели ну, почитали поглазили в принципе примерно как-то так Здесь выбери какой вам. Я имею в виду дублирование. Нажимаем. О, качество довольно неплохое. Но смотри, по крайней мере можно. А что написано? Качество дерьмовое. Это простые рукожопы сидят там. Нажимаем. Замечательное качество. По крайней мере, лучше не могу найти. Это фильмы, та же, то же самое, та же, как и сериалы. Здесь и новые есть, старые есть, и смотрим очень много, очень много. То же самое начинаем, нажимаем сериал какой нам нужен, и смотрим нам оригинал, серия какая, сезон такой, например, и смотрим. Ох, ⁇ -мо ⁇ много сезонов. Короче, включил. и на пару суток тебе хватит его глазить. То же самое рейтинг. То же самое посмотрели. Поставили. Сделали свое вложение. Понравилось. Понравилось. Ну, вложение лучше сделать. Почему? Потому что ну, такие же, как мы, должны смотреть и то же самое делать свои фильма какие ну наверное скорее всего пускать не пускать первый сезон серии то же самое что переводы здесь то же самое нажимаем ¡S3! смотрим я вот сюда даже, сижу даже вот, честно говорю на ушах на подпрыгивает нажимаем без кофе <къем> нет клиентов. <къем> О, мам. Карл, Карл и Карлос никуда не денутся. Они все так. на тех же местах, что и... Новинки. Новинки тоже самое одно. Тоже. ТВ-шоу. Ну, я не знаю, какое вам тут еще надо. Ну, давайте военную тайну посмотрим. Здесь рейтинг. Сами ставьте, какой вам понравится. Сезон. Серия. О, серия. тут тоже валом. 49 теперь может стать, надо поглазеть, я тоже что-то любитель посмотреть. Нажимаем. Понимаете? И вот. ...что сами выбраться отсюда они не смогут. Бойцы выходят на связь с капитаном Шульковым с... и просят о помощи. Реклама, здесь реклама, без рекламы никуда не денешься, все равно реклама здесь будет, она на этом построена. Все, здесь настройки ничего не надо делать. Включаем, смотрим. Пальчики вверх, пальчики вниз мне делаем. Подписываемся, делаем, пишем интервью какой-нибудь. Все. Первым программы разобрались. в Player То же самое. Все переименовываем. Я потом вам это подпишу внизу под видео качать говорю вам не надо нигде не искать просто берете и нажимаете поиски просто так ну, у меня еще раз говорю портативные все стоят удаляем вот официальный сайт то же самое попадаем на официальный сайт вот он все смотрели всех Тут вам все рассказано, показано. Все по полочкам разложено. Все, в принципе. Что по полочкам не раскладывать, мы просто-напросто устанавливаем. Скачиваем прототипную. Нажимаем. Ну, да, прототипный, сразу появится, что неправильно установлены. Ну, подождем, от а имени администратора устанавливаем, он сразу работает. А первую программу всегда какая она есть, старая, не дома старая дома новая не новая, новая все равно должно быть идут так. Регистрировали <къем> сразу. Ну <къем> да, вот также у меня тут есть письма. А, сразу. Вот. А, здесь настройки. А, так, правой кнопочкой нажали. появился окорщика на. И смотрим здесь общее. у вас появится сперва вот такое окошко. Вот, вот такое окошко появится. Это так, просто поставили и все и поперли. Интерфейс. Ну, в принципе, он у меня стоит, как будто стать А все, пускай вот здесь более подробнее надо настраивать. Обновлять каналы. Обновлять каналы. Это как? перед можете включать, он будет так, тук-тук-тук-тук-тук-тук и перепрыгивать каждый раз, ну, чтобы он не перепрыгивал или обновлял каналы, чтобы вот, вот эти вот все появились, все процентики, все остальное. список меню можете так сделать, можете вообще убирать его, ну, по крайней мере, так тоже компактно, но больше почитать, больше наклеек, довольно интересно, так понимаете. Перемотка назад, перемотка вперед. Это должно быть это то же самое. Вот они. Вот здесь вот эти кнопочки. Вот лево, есть направо. Вот, и, и может так делать. Так. <coughs> да что-то сегодня у меня. <coughs> так, вам это не надо дополнительное ускорение но ну, надо поставить будет по ширине это по ширине видео какой ка там это чуть подальше часы а, вот они часы ставим по новой а, протрутки прокрутки сокращенная панель ну и в принципе можете управлять со смартфоном даже скачать а, приложение и найдете и можете втыкать, не втыкать через интернет. Удаленная связь называется. Поиск часов поставили. Или программу. Ну и, в принципе, вот тут у меня уже стоит. Да, Украина, поиск часов. Но это, в принципе, мне не надо. Еще раз говорю, здесь все каналы, все, нажали, наращивая э, исследовательными автоматами, потом коннотируемая программа. Коммерть наизнанку, ну и все, все, все, все, все. все. Говорю, Миллионы туристов сюда приедут поливать мои помидоры. Если к тому времени вы их, конечно, еще не съедите. А если съедите, тогда покажите им другие помидоры. Пишили, Договорились. Посмотрели. По рукам. Но а есть их. Одно. А, спасибо. Если вы еще хотите что-то а, посложнее, побыстрее. Мы сейчас сперва вот сделаем, да, делаем, ищем провайдера мы вот какого он нужен. Ищем какой нам нужен провайдер. Ну, я как-то бываю, что знакомый, есть много знакомых, чертовски очень много знакомых по интернету есть, от Украины заканчиваю, по-моему, даже Сахалина у меня там еще есть, позвониваюсь, разговариваю, общаюсь, ну что ж, вставляем Украину, смотрим, что у них ну нас же не покажут как у них правильно. Подождем маленько, сейчас обновление будет. Но ну, видите как уже интересно, уже интересно. Прям. Реально интересно. Включаем. Сразу говорю, от потока видео. И потребности интернет. Можно будет и подождать подольше. Ну, кстати, у меня может еще даже и не идти, что-то по идее должен быть, это же интернет. Люди, аУ, и кино. Вот как всегда. Хотел рассказать, похвастаться, но ничего не получается. Ладно, сделаем проще. Нам ничего не дают. Мы будем делать по-своему. Так. Закрываем. Теперь делаем так. Открываем простой браузер который у нас есть любой, у меня Firefox, как всегда, мне почему-то нравится, не знаю, лучше всего, самый лучший, самый быстрый, вставляем, и здесь пишем просто-напросто плеер, подождите, это маленькая, это плеер, так, пишем плейлист, по-английски поехал, Вот, тут у нас 20-й год. Ну вот, самое первое, смотрим, у нас дают слишком много возможности посмотреть всего, что... Вот, теперь мы сделаем как? Открываем. Смотрим, выбираем. Улыбаемся. Еще раз говорю. Так, украинский. О, здесь, смотрите, даже самообновляемые листы, ну давайте я сперва, вот так как я живу, развлекательный, познавательный, о, меня надо все каналы, музыкальные, <coughs> радиостанции, самообразовательные, так, познавательные, люблю, Позрослеем. уже, Так, самообновляемые, нажимаем. Это хорошо, самообновляемые. что у нас есть, ну это все показано, все рассказано, у нас все есть. От авторов, так, что нам надо? Угу, выдает роботы, иногда бывают ошибки в перемешку. А, вот для взрослых, да видите как. Это уже хорошо, но я показывать не буду. Сами <смех> скачивайте. <смех> Старые. Так, так, ручное обновление. 400 источников. Так, вчера равно надо да, нам. Украины Сангель, честно, обновляй Хороший, спасибо, спасибо. Ну что ж, давайте все-таки здесь у нас вся Россия. Поехали. Ага, заблокированный источник. Но, блин, извиняюсь, вот не мог никак больше. Так, еще раз нажмем познавательный канал. Вот он. А, 50 лучших. Вот так, на Discovery. Так, Discovery. Все моя планета. Тропики. в мире животных домашняя так так так я не рыбак моя планета история еще раз моя планета Дисней нет история науки о, о да кстати живот он же есть он есть вот чужие мозги то нажимаем его надеюсь он больше такое не выдаст о видите пам есть, окей сохраняем его кто-куда. Так, дальше. Платная. Нет у нас денег столько. Прям самообновляемое. Всего мира. Ага. О. Мой ну, не прикольно. Кстати. А давайте веб камеру всего мира. Сейчас мы глянем. Франция, Молдовия, Париж, Португалия, США. Ух ты! Киев Пусков поехали! Веб-камера скачали. Так, мы ну, не будем. Само обновляемые. Да, ну давайте возьмем дед украинский, как обещал. Давайте за все есть у нас прямой эфир, там все дела, эм, все работает, как не работаешь канал, раскрывал статьи. Мы тебе не будем ничего. ТВ этом все остальное, тв плеер, вот просто есть. Так, украинский канал, поехали Окей, скачиваем. Так, сейчас мы дальше будем проверять, что у нас есть. Что у нас есть? Плееры нам мне не нужны, мы уже создали. Так, э, платно не надо. послесты мне надо меня я уже смотрел так ну ладно смотрим у нас что здесь есть Так, так, так, так. Украинские, белорусские. Да, то в принципе, ну давайте сделаем еще раз развлекательные каналы. Что у нас здесь такое. Радио нам не надо. Нам нужны. Спасибо, мы уже поговорили на эту тему. О мультфильмы спортивные для взрослых нам не надо. Если на когда в принципе это все скачал, так есть. Ну ладно, давайте, пока мне этого хватит. Так, закрываем. А, запускаем наш плеер. Он видите, как видите, запускается. Все, он запустился. Так, что мы здесь смотрели? Так, мы смотрели украинский. Так, давайте мы поставим опять по новой. Нашего провайдера выберем. Его провайдера мы не будем выбирать. Так, нажимаем, и где мы скачали? Нажимаем украинский, открываем. Ну вот. Как написано, он самообновляемый у нас. Так. Шутка, шутка, ребят. О ваш традиции. Ха, видали Шутка, шутка, ребята. Ваш традиции. Шутка, шутка, ребята. Незнанному трудно сыла. Ой, блин. У ну, меня, видите, хреново еще заработает. А, так, ТНТ. Вот, блин. О! Министр Далее. У меня что-то есть. Ну, блин, ты меня, видите, как у меня связь хреновая. Интернет тоже хреновенький, тем более у меня через телефон работает. Давайте это глянем, что там у нас. О, блин. Окей. Okay. Ну стой ты. О! Да ну, у вас должен быть по идее. Вообще-то обоработали. Обосчасть ну, хорошая. Это у меня просто здесь. Хреноваска. Ну, видите, как блин. Тыск. Что мы появляетесь? Ну может и глуши, ты глушаки Тыск. стоят. Что мы появляемся? Нам закидает. О! Херсон! Привет, Херсона. Кто выполнил все, что она загадает. У предназначенный день появился замок с у всех концев земли, богатых женщин. Но с собой вони были не очень хороши. Короче, та где-то так примерно... А в что собралось. Так, вот. На Вдовыцко стоял один пригожий, Добавили. Момент. Теперь мы смотрим здесь. Добавляем еще какой-нибудь... Какой-нибудь канал Нудов-Украину мы добавим? Возьмем веб-камеру, добавляем. О, интересно даже, что это будет-то. Их хрена себе сколько. Пока. О -о -о. Хрена себе. И Не, Не может быть. А он же не самообновляемый, -мо! О, люди, пошел под конем. Ладно. Ну блин, правда у меня поток хреновенький чуть-чуть. Такая у меня. О, блин, поздно, не успел. Ну, придется маленько, знаете, вот как-то подождать. Алвон, Алвон. Что за Алвор хрен его Ну-ка, давай. О! Здесь наверное веб камера стоит, но без звука, ну вот. Ну вот, дамы и господа, леди и джентльмены, в принципе даже самому понравился, буду дальше разгребаться хотя бы уже три месяца смотрю треть и были мне даже сам мудр так ты это сам разбираться на че блин поехали поехали конечно 40. пока настроиться сейчас вот моя планета О, уже сайт блокинг ур четвертое место сайт блокинг Цайт Урм. Четвертое место Это колокольня, самое настоящее произведение искусства, возвышающееся в центре Берна Как лучший швейцарский сыр, только без дырок ну, Самой видите, башню около неплохо. 800 лет, и старушка пережила столько... Выйдем сам. провайдера здесь своего Ставим. Я вставлю российское. Ну, в смысле я имею в виду свое. Что-нибудь такое будем смотреть сегодня. Ну, новость пока потом раз. Факты полученные из закрытых архивов Всё. из секретных объектов. В программе также летопись Великой Победы. Нажимаем а кнопочку, еще вы пере плюс. Пока что международные игры 2021. Это это сколько у вас каналов будет здесь. Но ну, они постепенно будут заполняться все. Тоже так же прикольно, кстати. Каждый канал будет показан. Как видите, да? Вот, потом, что у нас? Если бы было не неважно, ребят. Так, так управление. Здесь надо. ничего не надо. Сильно, мы уже включили. Я пришел показать, на что я способен. И помочь людям. То есть за рукой никто не пришел. Я пришла за рукой, почему? Вот, вы пришли за рукой. Да. Дорогие вот, мои, до руки еще далеко. Канал, вот. Так. Привет, Андрей. Поехали. способствует уменьшению симптомов ну, венарус в принципе, тоже. Венарус, все, в норме, в принципе в разобрались скачали посмотрели улыбнулись а все, задумаю, это это и Антонио Бандерас Русская кухня самая правильная. Зато японская самая сбалансированная. Ну, что, я все объяснил. Вкусно. Ну что ж, всем спасибо, что смотрели. Было нудно. Но зато прикольно. И совершенно бесплатно. Можно посмотреть, где родители живут. Например, какая-то область. Ну, все, что можно посмотреть, мы посмотрели. Ставьте пальчики вверх, пальчики вниз, задаем вопросы. Что-то, какую-то еще, какую-то программу интересную. Но мы это все равно найдем и сделаем. И все бесплатно. Потому что у меня в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Яндациге, Эфире и плюс еще у нас в Ютубе. И еще плюс к этому сайт готовый будет через ну, неделю. Это точно будет готовый. И все совершенно бесплатно. Но мы же чайники. Удачи. Подписываемся. Не стесняемся. Покажем молодежи, как мы умеем делать.